Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу про интересную монетку с интересным таким названием, называется Глина Будем называть ее Глина, может я конечно неправильно произношу, но пока не об этом В общем, я за этим проектом наблюдал, он появился 16 числа Наблюдал, конечно, не совсем надежный мне он казался Ну хотя сейчас посмотрел отзывы по проекту, как ведет себя администрация в Discord насколько он активен тем не менее как бы сейчас о проекте идут хорошие отзывы и даже шарит мастерноды люди собирают так как здесь мастернода стоит не 5 копеек но об этом чуть попозже в общем проект как бы заинтересовал стал мне интересен думаю будет вам интересен так в общем спецификация Я как бы не буду выглубляться для чего эта монета создана и как ей пользоваться нам самый интересный вопрос это как на ней заработать в общем, символ такой же глины остается. Награда за блок будет до 10 монет доходить. И мастернода на стоит тысяч монет. И хорошо, что они сделали награду майнинга и мастерноды 50 на 50. То есть и майнеры будут с деньгами, и держатели мастернод тоже будут с деньгами. То есть, по идее, как бы не будет такого, что нужно только покупать мастерноды, если хочешь получить монеты. С этим у нас все понятно. Потом у нас 2 минуты нахождения блока... В принципе, пойдет максимальное количество монет 12 миллионов 600 тысяч. И примайн, как видите, у них небольшой, всего лишь 3%. С этим как бы разобрались. Что нам нужно тут для старта? Скачали кошелек. Любой, который нам нужен. На все системы кошельки есть. Работает отлично. Если с кошельком, допустим, не будет синхронизироваться, я могу оставить, ну конечно, кому надо будет, под видео одноды добавить там три одноды чтобы кошелек обновился ну либо можете увидеть их дискорд хотя он должен по идее как бы и сам подхватить так сразу заработать также у них приложения будут на ios и на android ну с этим пока у нас попозже что у нас по дорожной карте идет про приложение сказал листинки на биржах ожидаем крипто брать и coin exchange не знаю, какая из этих бирж первая появится. Наверное, появится все-таки CryptoBright, ну, а там кто его знает. Дальше мы заглядывать не будем наперед в будущее, что они нам дальше обещают. Постараемся на этом заработать как можно быстрее. То есть, не будем там играть в долгосрок. Здесь есть все на сайте ссылки на форум, на дискорд, Twitter, на Facebook. Ладно, с этим мы проехали дальше. Темка на форуме, как я говорил, 16 -го числа. Довольно-таки много людей я посмотрел, почти 3000. Что это не может радовать. Ладно, тут у нас тоже как бы ничего. то же самая информация, что на сайте, просто немного скажем так, подробнее здесь все у нас расписано. Но нам это уже как бы не надо. Это для кому кому интересно там прям каждая награда, сколько будет потом по раунду мастерноды стоить, те уже могут посмотреть. Сразу скажу, смотрите, что у нас будет дальше. Дальше мы заходим на мастернод онлайн и смотрим стоимость одной монеты 7 баксов 20 центов. То есть вы понимаете, да, одна мастернода стоит 7200, это 1,15 битка. То есть это просто огромные деньги. За такие бабки покупать ноду, ну блин, я не знаю, как по мне это очень дорого. Но тем не менее, видите, можно монету манить. И доход будет 50 на 50. 50 майнерами процентов. С блока 50 ноди. А также еще это есть эти группы в Discord, Которые там собирают шарит мастер ноду. Все скинулись понемногу монет. Собрали одну ноду. Она в них копает. И потом каждый свой процент имеет с этого. Как бы с этим все понятно. Сейчас у них идет пресейл. Блин, ну не знаю. Можно конечно купить монетку. Так чисто немного и скинуть ее шарит ноду попробовать но ну, опять же можно и на у кого есть видеокарты в общем как бы информацию я вам подкинул проект как бы годный можете везде почитать пишут хорошие о нем отзывы людей в этом проекте уже довольно таки много так что в принципе попробовать можно будет вот я не знаю как мне еще поступить но ну, насчет майнинга я наверно лично майнить не буду скорее всего я просто прикуплю этих монет и добавлю в Shared ноду. На всю ноду мне, конечно, денег не хватит. Но какое-нибудь количество я себе куплю. Так, ну а пока мне на этом все. Давайте, мужики, если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь всем помочь. но пока мне на этом все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.